Приветствую всех на уроке веб-дизайна от организации дополнительного образования Академия. В данном курсе мы изучим, что такое веб-дизайн, чем занимается веб-дизайнер, какие виды сайтов существуют, а также особенности сайтов. Что такое дизайн сайта? Это воплощение на макете своего видения будущего проекта. В него входит продумывание наполненности пространства, толщина линий, расположение элементов, цветов, шрифтов, текстур и так далее. Веб-проектирование – это искусство оформления сайта, исторические традиции веб-искусстве. Любой ресурс, опубликованный в интернете от глобального информационного портала с десятками тысяч посетителей в день, до скромной маленькой домашней странички, куда заходит всего лишь два человека, включая ее автора – это, прежде всего, сложный комплекс инженерно-дизайнерских решений. Для веб-сайта очень важным является его стиль, придающий ему собственное лицо и узнаваемость. С чего же начинается проектирование веб-сайта? Дизайн – важная составляющая хорошего сайта. От дизайна зависит, насколько привлекательны и посещаемы будут наши веб-странички. Веб-дизайн – это отрасль веб-разработки и разновидность дизайна, в задачах которой входит проектирование пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или же веб-приложений. А теперь давайте разберемся, чем же занимаются веб-дизайнеры. И, конечно же, первое, чем они занимаются, это проектирование логической структуры веб-страницы. Далее продумывают наиболее удобное решение подачи информации для клиента. И последнее, чем занимаются веб-дизайнеры, это художественное оформление всего веб-проекта. После того, как мы выяснили, что такое веб-дизайн, кто такие веб-дизайнеры и чем они занимаются, пора бы разобраться, какие виды веб-сайтов существуют. Первый вид сайтов – это коммерческие. Коммерческими принято называть веб-ресурсы, предназначенные для продвижения своих товаров или услуг а также привлечение клиентов и бизнес-партнеров. Традиционно коммерческий сайт должен включать следующие модули для размещения. Новости фирмы, каталог продукции или витрина магазина, контактная информация, форма обратной связи. Кроме обязательной информации в зависимости от профиля компании на сайте размещаются дополнительные модули калькулятор услуг, онлайн консультант, блог статей и любую другую информацию для достижения основной задачи коммерческого сайта, то есть получения прибыли. Отдельно в ряду коммерческих сайтов выделяют интернет-магазины. По сути, это онлайн-магазин, осуществляющий удаленную торговлю реальными или виртуальными товарами. Для сайта интернет-магазина характерно наличие следующих блоков. Первое – это страница заказа товара, далее – корзина покупок, страница оформления товаров, страница оформления доставки товаров. Далее идут лендинг-пейдж. Это посадочная страница, на которую пользователь попадает после клика по рекламному объявлению в поисковой выдаче или по баннеру контекстной рекламы на сайтах. Так называют автономный продающий сайт, призывающий посетителя к целевому действию, например, позвонить, купить товар, заказать услугу. Лендинг-пейдж создается для продвижения одного конкретного продукта, услуги или акции. Структура посадочной страницы выстроена так, чтобы заставить посетителя согласиться на предложение. Создать лендинг нужно, чтобы заинтересовать возможного клиента товаром или услугой. Цель такой посадочной страницы – кратко, емко и лаконично продемонстрировать покупателю преимущество товара и выгоды приобретения. При ее создании используется минимум текстового контента, а больше склоняются к инфографике. Далее у нас идет сайт «Визитка». Это простой сайт, состоящий из нескольких страниц и нацеленный на презентацию фирмы, мероприятия, услуги или одного товара. Как правило, такие сайты создаются с помощью конструктора или на простых системах управления. Сайт-визитка обязательно должен содержать навигационное меню, логотип компании, контакты для связи, уникальное торговое предложение, визуально-тематическое оформление, подробную информацию о предложении, информацию о компании, стоимость на услуги или продукцию а также сопутствующую информацию. Новостной сайт – это интернет-ресурс, на котором размещаются материалы информационного характера, ориентированные на читателя. Цель данного сайта – раскрыть конкретную тематику, проблематику или вопрос, донести информацию до аудитории держать читателя в курсе новостей определенной тематики или тематик. Как правило, новостной сайт достаточно объемный. Такие сайты стабильно наполняются уникальным контентом имеют продуманную удобную навигацию и сложную иерархическую структуру, так как состоят из большого количества разделов, подразделов, категорий и подкатегорий. Далее у нас идет агрегатор или marketplace. Это сайт, который агрегирует, то есть собирает и классифицирует информацию и предложения разных компаний на одном ресурсе. Бывают сайты-агрегаторы товаров вроде Яндекс.Маркет и сайты-агрегаторы услуг вроде Юду. Сам сайт-агрегатор зарабатывает на комиссии с продаж товаров и услуг тех компаний, которые предоставлены на портале. Полезная миссия агрегатора в том, что клиент получает большой выбор предложений в одном окне, быстро находит поставщика услуг или покупает товар по лучшей цене, сравнивая отзывы, скидки, преимущества оперативно и точно. В некоторых сферах без агрегаторов просто никак, потому что на рынке слишком много товаров, и человек самостоятельно не может собрать и проанализировать предложения. Когда все в одном месте, интерфейс знакомый понятия, она за первичный отбор качества отвечает сайт агрегатор. Это удобно и понятно. Через такой сайт очень удобно искать конкретный товар, например, экшен-камеру. Агрегатор выведет все предложения, проранжирует их по цене и другим условиям, покажет отзывы о магазинах. В общем, все пользовались Яндекс.Маркетом и в курсе. И закрывают наш список социальные сети. Социальная сеть – это онлайн-платформа, которая обеспечивает поддержание связи между людьми, даже когда они находятся далеко друг от друга. Каждый человек посредством социальных сетей может легко общаться с кем угодно производить поиск людей, связь с которыми была прервана, и обзавестись новыми приятными знакомствами. Нередко, когда в результате знакомств в социальных сетях молодых парней и девушек создавались новые семьи. Социальные сети очень удобны тем, что все контакты собраны в одном месте и за короткий период можно разузнать новости обо всех друзьях и рассказать о себе. Что же дают социальные сети? В первую очередь они служат хорошим средством коммуникации и облегчают нам жизнь. Их используют не только обычные пользователи, но и компании. Наличие своей страницы позволяет им формировать требуемый имидж, выставлять товар, услугу в лучшем свете. Социальные сети дают нам возможность обмениваться новостями, которые не только касаются наших друзей, но и обычными мировыми или локальными новостями города. Они распространяются довольно быстро и больше формируют общественное мнение. Также это замечательное средство для отдыха, поскольку для этого имеется большое количество возможностей. Для этого есть игры, музыка, фильмы, смешные ролики и так далее. Большинство этих опций являются бесплатными. Польза социальных сетей имеется и в образовательной сфере. Существует куча пабликов, посвященных науке, творчеству, истории и так далее, которые пользователь может целенаправленно изучать или случайно находить какую-нибудь полезную информацию. Закончив с изучением видов сайтов, давайте постараемся разобраться в их особенностях на примере лендинг пейдж. Первой особенностью является CTA-элемент. CTA или Call to Action – это элемент призыва покупателя к действию. Проще говоря, это кнопки «Скачать», «Заказать», «Купить», «Протестировать» и другие. Данный элемент должен хорошо выделяться цветом и размером, чтобы привлечь покупателя. Второй особенностью лендинг-пейдж является то, что описание товаров или услуг должно быть коротким, простым и доходчивым, в отличие от тех же интернет-магазинов. Третьей особенностью landing page является красивая, дружелюбная и привлекательная форма для заполнения обратной связи. Так как это не интернет магазины и тут нет корзины, пользователю придется оставить заявку на приобретение товара. А чтобы он это сделал, форма для заполнения должна быть максимально удобной и красивой. Четвертой особенностью данного типа сайтов являются контрастные цветовые полосы чтобы пользователь мог визуально видеть отделение разного контента, а также мог сконцентрироваться на нужной для него информации. Также нельзя забывать о том, что заголовки должны быть крупные, чтобы пользователь мог сразу заметить их, и он 100% отличил их от текста и подзаголовков.